Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев. Сегодня у нас отстойнейшая погода, поэтому мы с ребятами решили проехать по объектам, посмотреть, что изменилось, темпы стройки различных объектов, что-то новенькое посмотрим. Короче, у нас сегодня день экскурсии и будет такой бложек. Погода прям на и отстойнейшая, несмотря на то, что уже по факту конец мая. Плюс 10 градусов, идет дождь и так практически каждый день. Сначала мы едем с вами на Неву, посмотрим, что там, расскажем его концепцию, в чем он интересен, и дальше у нас еще будет ряд проектов. Надеюсь, посмотрим побольше, но тут уже как, как будет складываться, скажем так, сегодняшний денек. Так что сортуем. Вот такая, значит, погода у нас сегодня, господа. Плюс 11 градусов, идет дождь. И ничего потрясающего в этом нет. Хотя вчера была действительно очень крутая погода, мы много что сделали, но сегодня наслаждаемся каплями дождя, серым небом над головой. А в Сибири, как вы знаете, погода просто пожар. Заезжаем на строечку Плюс Residence. Видим здесь у нас глобальную реконструкцию. Но сейчас мы с вами поднимемся внутрь, поговорим о концепции, поговорим, что здесь будет. Но на самом деле проект очень выдающийся тем, что у него большая территория. Очень круто на полность, с которой в принципе можно не выходить. Паркуемся, заходим и вещаем. Заходим, а здесь кто-то запарковал свой новенький КТМ. На самом деле очень, кстати, крутая штука. На нем можно прям передвигаться по стране, съездить в путешествие куда-нибудь в Дагестан. Очень удобная. Вот интересно, есть у него подогрев ручек или нет? Здесь даже такой кейс под... Вот, зашли в плюс резиденц, а тут сразу вот нас встретил такой красавец. На заднем плане стоит замечательная девушка, которая сказала, что мы не должны ее снимать. Но она нам сейчас расскажет про весь вот этот замечательный макет. Какая территория будет, что здесь будет представлено и... Зачем вообще, грубо говоря, это все нужно? Да, я даже могу представить. Меня зовут Юлия, Я буду за кадром голосом для вас. А у нас проект парк отель Plus Residence. Ранее это бывший санаторий Нева, его Выкупили. В 2020 году сейчас у нас проходит капитальный ремонт. У нас не реконструкция. То есть его вот в эксплуатацию не потребуется. Угу. Территория у нас 47 гектара. Она находится угу. в аренде города до 2048 года с дальнейшей пролонгацией. На территории будет три бассейна. Один из них открытый со своим фонтаном и пляжным зоной. Рядом находится ресторан. Здесь бассейн также открыты под террасой закрытый. оба будут работать круглогодично то есть за подогреваемый бассейн uh -huh. который под террасой он относится к спа-зонам они у нас на 530 квадратных метров также будет фитнес зал спортзал, здесь вот спорт площадки на территории там открытые теннисные корты зона воркаута uh -huh. здесь у нас находится вот, видно будет интересно но ну, вот, чуть-чуть Здесь находятся зоны каворкинга. Посидеть, поработать на свежем воздухе. В или в телефоне, фриланс. Популярное направление номера. Uh -huh. Огромную часть уделили на детским зонам. Здесь у нас веревочный парк, интегрированный прямо в деревьях. Различных уровней сложности. Также у нас есть своя бамбуковая роща. Ниже идут детские площадки. Это детский центр, развивающие развлекательные комнаты для деток разных возрастов. От 2 до 14 лет. Вы просто оставить ребенка, не переживать за него. Uh -huh. Огромные прогулочные зоны. Здесь у нас находятся зоны йоги и пилат этом здании это проектируемое здание здесь будет что-то типа место для веселья повеселиться потанцевать mm -hmm. короче там пощадка в в зелени да все верно А те кто хотят отдыхать и спать они отдыхают никто никому не мешает им комфортно а mm -hmm. у вас же еще есть фуникулер Точнее, он был. Его не будет. Его не будет. будет. трансфер до пляжа. До пляжа 980 метров. Трансфер будет циркулирован до последнего. А Хорошо, а трансфер будет стартовать... он ну Есть какое-то расписание уже конкретное? То есть, ну, примерно раз в полчаса, раз в час, Я раз в два по часа. как только нужно. Ну, короче, там управляющая компания это а все организует. Сами, да, это же у нас отельный оператор Азимут Ходос будет. Мы уже подписали договор на 20 лет управления с момента реализации объекта. Азимут – это международный отельный оператор. У них много миров в Германии, в Азимут. В что касаемо России, более конкретно Сочи, на Поляне у них два отеля под управлением, ранее были отели в Сириусе, но немножко тут, конечно, подвинуть. Если рассмотреть центр Сочи, то они заходят впервые, и именно наш объект, очень гордимся с ней. что они с нами подписались. Хорошо, вообще расскажите, пожалуйста, про сдачу в аренду. То есть ну, люди в основном приобретают Конечно, плюс резиденз для, для того, чтобы получать доход. Да. Абсолютно верно. Первая категория номеров это до 40 метров квадратных, невысокий этаж, видовые стороны территории <coughs> гор и города, прошу угу. прощения. Доходность будет от двух с половиной миллионов рублей. Годовых это чистыми за вычетом всех расходов месяц это двести 210 десять. Хорошо. А примерно поскольку этот э, номер первой 13 категории тысяч в сутки в средняя годовая летом больше зимой меньше. Сегоднягдова 13 посчитали. Угу. Ну, я думаю, что вы здесь в принципе понимаете, что такая территория действительно стоит таких денег, поэтому не нужно, наверное, писать, что это кому это надо, то у нас очень любят люди говорить, да. что это как-то дорого. Да я за эти деньги лучше там-то -то, там-то. Цена. А, цена абсолютно адекватная за такую И территорию. Очень то, очень то есть, ну, хорошо. по сути, именно концепция самого отеля то, что на пляж можно и не ходить, то есть ты да. приехал, у тебя здесь Москва действительно территорию. большая вот, территория, на да. можно наслаждаться И, всем и так у нас есть и будет большой конгресс хол на 600 человек с возможностью зонирования и дополнительно 4 конференц-зала. В зимний период планируется привлекаться крупные госкомпании, юрфирмы, чтобы заселенность была круглогодичная, по году хорошая. Рядом район у нас. Новый Сочи, считается самым безопасным районом в городе Сочи. Потому ну, потому что, что тут у нас рядом, нас рядом находится дача президента. Да, это прямая дорога, вот как вы к нам там заехали, если проехать прямо, это э, резиденция Бачаров-Ручей. Я бы еще хотел добавить одно прям большое отличие именно апартамента с доверительным управлением в том, что здесь э, сам по себе оператор заморачивается за сдачу, привлекает сюда э, людей, именно госкорпорации, какие-то просто компании, и конгресс-холлы, они как раз-таки осуществляет вот эту вот заполняемость большую именно вне сезон, в зимний периоды, то есть проводить какие-то саммиты, сборы, тренинги, обучающие компании, то есть они просто приехали, не знаю, там три этажа сняли, и тем самым, то есть вам пассивный доход этого идет, и вы получаете деньги. С квартирами так не получится, то есть именно сейчас эра апартотелей с доверительным управлением, и круто, когда это мировые операторы, когда они знают действительно, что они делают, и как это все происходит? Абсолютно. Еще в чем плюс. У нас котловая система распределения. котловая, mm -hmm. а, Номера, условно, в одном секунде 200 номеров. И неважно, сдается ваш номер или не сдается, вы получите абсолютно такую же доходность, как и соседние. Все номера, в принципе, в этой категории. Yeah. Тоже, опять-таки, не как с квартирой. Я объясню просто, что такое котловая система. Это когда все деньги скидываются в общий котел, а потом просто делятся на всех. Да, yeah, в рамках. Но по сути так. А, я думаю, что по макету все понятно. Посмотрим mm -hmm. дальше. Теперь мы с вами посмотрим это все из номера, как это выглядит. Блин, ну, ну вот море сливается сегодня. Его даже на камере, его вживую-то не видно, на камере так подавно. Подержи, пожалуйста, я должен выйти к перекрытию. В общем, господа, территория выглядит вот так. Вот так, кстати, зеленая часть, это дача президента. И вот эти вот все 4 гектара земли с бассейном. Вот здесь вот будет еще веревочный парк, про который мы с вами говорили. Вот этой стороны, интересно, будет видно что-нибудь или нет? Ну, то есть территория действительно большая, и отсюда до моря будет ходить трансфер. То есть вот море, вот территория. но ну, с нее реально можно и не выходить. И вот основная концепция не вы или плюс резиденц, она вот только сегодня до меня дошла. Это как раз таки те люди, которые хотели бы поселиться в родине или поселиться в Гранд Роял, который находится там чуть поближе к парку Ривьера, но нет такой у них возможности, то вот они будут выбирать именно плюс резиденц, потому что сама по себе территория такая же. Она действительно очень крутая, но при этом будет стоить дешевле. Как в принципе и по сдаче, и по покупке самих апартаментов. При этом цена за квадратный метр здесь, если сразу все акции учесть 730 тысяч за квадрат и это с ремонтом но без мебели и без техники вы грубо говоря доукомплектовываете свой апартамент и сдаете его в аренду и получается у нас действительно если вы будете сдавать этот апартамент по 13 в среднем в год то получается у вас но ну, меньше 8 лет купаемости и с апарт-отелями это действительно работает. Это не квартиры, здесь действительно хорошая окупаемость, потому что этим занимаетесь не вы, этим занимаются определенные люди, которые получают с этого доход, и они, чем больше, грубо говоря, сдадут, тем больший доход они получат. Поэтому апарты на сегодняшний день – это новый виток вообще в развитии сдачи в Сочи, и вот такие проекты, они стоят дороже, и при этом окупаются они быстрее. Парадокс, но, тем не менее, тема рабочая. Ну, я думаю, что здесь те, кто... Разбирается в недвижимости Понимает именно саму территорию Понимает ее наполнение Вопросов не будет Почему это стоит 730 Потому что это апарт Это конкретный бизнес Который действительно хорошо окупается Можно найти квартиру дешевле Там и по цене 300 тысяч за квадрат Но вы этим будете сами заморачиваться Сами сдавать ее посуточно Бегать, открывать, закрывать Здесь вы будете находиться где-нибудь в Томске И за вас это все будет делать Согласен со мной? Полностью Есть что добавить у тебя? Обращайтесь, пишите ссылочки Здание само по себе вообще советской постройки То есть здесь стены на Нейталстенные, сейчас я вам покажу Где-нибудь Так, это у нас кладка, это не то Только что просто я где-то видел это. Хотел еще включить камеру и показать А, ну вот То есть, как вы понимаете Здесь ну, действительно большое расстояние Надежно построено В Советском Союзе Вот так выглядит шоурум у них очень крутой, кстати, санузел. Но ребята его будут чуть-чуть переделывать, то есть здесь будут чуть-чуть другие стены именно по цвету. Здесь не будет ковролина, здесь будет другое покрытие, то есть чтобы это все не было, так скажем, пылесборником. Не будет перегородки, будет другая кровать стоять. И вы обязаны здесь будете купить мебельный пакет. То есть раньше он стоил полтора миллиона рублей, в феврале в конце цена немножко поменялась, сейчас... Поставщики выставят новый прайс. Возможно, она будет ниже. Может быть, останется на том же уровне. Но именно сам функционал апартамента, я думаю, вы видите. Он хороший. Здесь вот такая зона кухни. Варочная поверхность. Здесь еще холодильник стоит. Вот он, да. Все спрятано. Все на отталкивателях. Барная стоечка. И есть еще вот такая вот гардеробная зона. Входная. Ну, короче, прям нормальный отельный номер. То есть... Заехал сюда, круг надул, туда, куда нибудь закинул и кайфуешь. Ну, мне кажется, что вполне себе. Но ну, будет выглядеть еще приятнее, потому что Азимут выставил свои требования и они чуть-чуть отличаются. Ну, короче, будет классно. С него, я думаю, мы заканчиваем и двигаем дальше. В общем, что вы понимали, как мы вообще решаем, куда мы ехать. То есть Артем говорит, я ни разу не был в Атриуме, там, говорит, с ремонтом у нас появились какие-то апартаменты. Витя говорит, появились на Ривьере апартаменты. И еще мы сегодня увидели просто новый какой-то комплекс, который на курортном проспекте находится, где мы тоже ничего не видели. И, в общем, туда мы сегодня едем. Поэтому вы сегодня вместе с нами увидите впервые, впервые ну, как бы, многие вещи. Да. И будет у вас первое впечатление. Так что двигаемся не вы. Но вы просто посмотрите, насколько здесь вообще зелено. Вот именно эта часть Сочи, она сильно отличается от всех других, потому что здесь огромное обилие насаждений различного типа деревьев. Ну и плюс еще здесь много санаториев, Заполярье, Родина. Вот вам мы только что с вами были. Что тут еще есть? Русь, Беларусь. Очень живописная дорога. Мы вообще сейчас с вами едем по улице Виноградной и едем в комплекс «Ривьера» называется. И сейчас мы с вами словим ностальгические ощущения, потому что я когда только переехал в Сочи, именно жил в этом комплексе, место просто пушка. Потому что рядом парк «Ривьера», до моря идти минут, наверное, 10 через парк, через «Зеленый». Если вы, например, с детьми, то там огромное количество детских развлечений, клоуны, карусели. Вот эти 12D аттракционы. Вот Интересно, кстати, вот эти вот 12D, что вообще это обозначает? То есть, какой-то эффект, если водички обрызгали, то это плюс какой-то эффект? Плюс 3D. Плюс 3D сразу? Вот. Да. Короче, проезжаем с вами сейчас. Здесь у нас слева будет Grand Royal. Справа у нас будет сам по себе санаторий Родина. Это вот жилой комплекс Виктория, виноградная 4. Кстати, здесь прошла моя первая сделка вообще. Очень, кстати, интересный был случай, ну, пока еще просто едем, расскажу вам, что люди говорили, что у нас нет денег, у нас нет денег, Максим, нам бы надо подешевле, я им показал две квартиры вот здесь, две студии по 3-4 квадрата. Они говорят, ну, в общем, там, где нам сделают дешевле, то мы и возьмем. Мы сделали скидку с обоих, там, по по 50 тысяч, одна стоила на тот момент 3 800, а вторая стоила 3 900. Они говорят, ну, хорошо, мы берем две. Вот такая была моя первая сделка, она прошла ну вот здесь, было очень забавно Ну, а мы с вами уже практически подъехали в самый низ района ровное место огромное количество транспорта огромное количество инфраструктуры и мы едем с вами вот в эти вот дома. погода конечно сегодня реально мрак вот именно с этого комплекса и началось мое проживание в сочи Жил я здесь примерно с год снимал квартиру на 15 этаже вон там так что отсюда очень удобно добираться пешком куда угодно центр на пляж ну короче если здесь жить больше ездить вообще никуда не надо еще я помню вот в этом пожарном проезде парковал машину сейчас здесь уже поставили клумбу ну как я постоянно огребал люлей от управляющей компании что типа здесь нельзя ставить ни в коем случае я здесь парковал две тачки одну я выставлял вперед когда уезжаю когда приезжал задвигал их назад не в итоге у меня здесь было таких типа два парковочных места но потом эта лавочка прикрылась теперь здесь стоят клумбы а вообще в самой ривьере вот здесь вот снизу есть еще подземная парковка ну и как бы вот такая часть а, именно наземной мест на удивление хватало всегда можно было запарковаться причем без разницы в какое время бы ты не приехал потому что территория закрытая но нужно может быть несколько кружков дать по территории и тогда вы место найдете то есть вот такие вот, например, места здесь есть, запарковаться. Ну, короче, жить можно было. А еще здесь продавали прикольные пентики, но, к сожалению, тогда были совсем другие цены. Слушайте, а здесь так-то прикольно даже. Вообще, почем сейчас номера? Ну, давайте стандарт, вот у вас стандарт. Ну, если по скидке, где-то 3 с а там где 5-6. Ага, почему, ребят, здесь еще и рейтинг от Quantum Trip, так, 8,4. Идемте, давай. А с кухни 6 уже, да, получается, да? С да, кухни. как раз написано по, по имени. Uh -huh. а. идем, да? идем да. Так, мы подняли, значит, на этаж, где будет апартамент. Сколько и стоит? есть, и есть. От 405 тысяч за квадрат начинается. За. А минимальная цена самого апарта? 12 31,8 квадратных метров. И как 100. вы видите, здесь уже есть управление. Это по акции. Все, идем посмотрим. Ну что? так, цивильно, Ну да. Не плохо. Никого нет. Так он прям большой у вас. Здесь, значит, у нас санузел. Блин, все так прям человеческого размера. Такой вот санузел да, прям кстати, большой, да? Он четкий. Он длинный. Да. да, нет ванны, но душой можно вдвоем с кайфом помыться. Так, здесь, значит, у нас прихожая зона вот такая. Большой номер, как можно его назвать, family suit, отчасти. Это фраза, family suit. Да. Ну и здесь, значит, такая импровизированная небольшая кухня. Но для того, чтобы разогреть что-то, вам хватит. А холодильника а холодильник нет. Где у нас? Холодильника не видно. Наверное, вот здесь. Да, иван. Ну-ка, давай. Да, холодильник Включено. есть тоже. Валденько холодильник есть. найден. Посмотрим виды, какие открываются. Виды у нас, значит... Ну, видно весь центр, видно зелень, улицу Красноармейскую. То есть здесь вот у нас кстати, цветной бульвар, школа, кстати, рядом. Вот это отель Звездный, там река Сочи. Вот там вот наш любимый ред буфет с вами находится в парке Горького. И самое главное, до моря здесь, ну, реально пешком 10 минут. Вить, еще раз подскажи, пожалуйста, по цене. Если мы смотрим этот этаж, здесь цена начинается от 480 тысяч за квадрат, свободный восьмой номер угловой. Если ниже этажом смотрим, там можно взять 405 тысяч за квадрат, минимальная цена 12 800, 12 девятьсот. два номера в продаже есть. Аналогичные видовые характеристики, единственное, эти номера, они... Вот, Наподобие студии сделаны с одной световой точкой, эти угловые здесь световых точек больше. Но они, к сожалению, сейчас заняты. Сдается на, на убой. Специалист по апартаментам. Ты что скажешь? Это нормально, с такой ценой в центре города. Да? Не Рядом нравится, парк Карьера. И 405. Эвьер, и сразу, грубо говоря, и, и ты считаешь, его просто покупаешь, сразу же его сдаешь, опять же, с того же Томска. А, надо еще спросить. 30 на 70 двигательное управление, 7. да, доход годовой чистыми 600 тысяч рублей, это минимально. Как вы понимаете, а предложение очень реально очень, очень плохое. Классный. Причем площадь сама по себе такая человеческая. Очень классно, плюс, да, плюс, как говорю, угловые, они да. больше световых точек, это они идут, да, они и дороже, и они всегда занят. Шикарное предложение. шикарное да. Ты должен свою короночку сейчас ставить. Обращайтесь, ссылочки внизу. Разговор зашел за окупаемость. Ребята говорят, что здесь не нужно брать окупаемость. Почему? Ну, вот, э, у нас же актив, он то есть, фиксируется в цене с приростом ежегодно. То есть мы его не покупаем в ипотеку, там, в рассрочку, в кредит. То есть он у нас номинально существует плот. Э, мы его сдаем в аренду, получаем чистую прибыль. Согласен. При необходимости нам его продать, даже по номинальной стоимости за 12 мы его продаем, и прибыль. А от сдачи остается чистой ну за минус сам расходов налог Ну и все вот ну, это просто То есть, рассматривать его как подокупаемость не стоит это рабочая лошадка которая всегда будет несет продать. пассив несет да. пассив но при этом всегда его можно продать да. и всегда можно он всегда ликвиден но это интересно но это центр да. сочи это центр никак шоу. не крути. Сочи. и при этом нормальная человеческая площадь еще очень. плюс цена для центра. Акционный апартамент идет сейчас на 75 тысяч за квадрат дешевле соответственно мы уже получаем с него минимум Два 800 прибыли. Ну, просто такой, да. э, при, ну, прибыли в будущем, если... Сэкономил, да. что считай, заработал. Да, а вот 5. 600 тысяч, это уже чистыми, чистыми. за вычетом за управляющей компании? За вычетом управляющей компании это чистыми. Ну, как сами видите, все номера заселены, нам показали один только свободный номер, остальным все заселено. А 5. сколько 5. продается здесь вообще сейчас? Пять. Пять. Это самый дешевый Два из них по акции, 12 800 и 12 900. Это на сегодня нужно да, говорить это на, на дату сегодняшний день. съемки. А дата съемки у нас это 19, 19 мая. мая. Кто То просто посмотрим через неделю и скажут, нам по акции нужны вот апартаменты. Но их, к сожалению, не будет. Короночка. Ссылочки внизу. Обращайтесь. Едем дальше. Мы, господа, с вами углубляемся в самый центр Сочи, в исторический. Улица Рос, Воровская, Островская. Вот сюда мы сейчас едем с вами. Здесь мы поедем в Атриум. Находится эта штука на Новогинской. Новогинская это пешеходная улица, самая, наверное, известная в Сочи. Как может быть Арбат в Москве, что-то в этом духе. И вот нам осталось тут чуть-чуть проехать. Сразу хочу сказать, что здесь большие проблемы с парковкой, потому что люди не пользуются платными парковками. Но я думаю, что мы сейчас с вами доедем до платочки и там без всяких проблем встанем. Но придется нам пройти пешочком на минуты 4, наверное. Подождем, конечно, это делать не очень комфортно, но у нас нет другого выбора, потому что здесь, как вы понимаете, тачку мы нигде не поставим. Но едем мы в место, где машина, в принципе, и не нужна. То есть там пешком, самокат, да там даже и самокат не вижу. Просто пешком там все вообще рядом. Доедем, сейчас все увидите, все поймете И, кстати, хочу сказать вот Многие люди говорят, что в Сочи Движение дикое, какое-то непонятное И так далее, но в Сочи очень медленное Движение, поэтому Аварий как бы здесь практически ну, Жестких не встречается Если они где-то там на дублере Или еще где-нибудь но... В Сочи, в общем, все уважительно, все медленно Все друг друга пропускают, то есть Никто не бибикает, там, не нервничает Никаких проблем нет Я просто тут недавно был в Москве и в Москве ты просто суешь морду И там тебя поджимают, вырезают То есть там вообще невозможно выехать Здесь ты просто высунулся Саламчики всем передал Тебя пропустили, аварийкой моргнул И все, и дальше едете, кайфуете Наслаждаетесь зеленью Правильно я говорю все? Замечательно Наглядно показываю вам, как это выглядит все То есть человек таксист Проезжает, озон стоит Он нас прям пропускает мы выезжаем. Никто нам не побибикал. Мы, в свою очередь, пропускаем здесь пешеходов. Все уважительно. Никто не агрессирует. И мы сейчас с вами поворачиваем направо и едем на парковку. Человек мерзнет у нас. Кое-как мы запарковали машину. Ребята не смогли запарковаться даже на платке. Поехали на другую платку. И это говорит нам о том, что центр Сочи... Очень популярное место, раньше как бы можно было на изи встать, а сейчас видимо людей добавилось, тачек добавилось и теперь мы вот вынуждены пройтись пешком. Алина у нас, нам тут совсем недалеко, благо. А вообще здесь в центре есть так называемая торговая галерея, атриум. Собака вот видите развлекается, причем это не дворовая, она видимо не понимает что с ней происходит. Но пытается съесть, значит, рекламные точки. Опа! Я думал, только кошки на эту тему ведутся, оказывается нет. В общем, что это такое? Это торговая галерея. Она была очень давно построена, и здесь обилие магазинчиков разного формата. А вот здесь находится у нас улица Новогинская, та самая пешеходная. И, к сожалению, идет дождь, но как бы мы сейчас так выглянем, быстренько вам ее покажем, а атриум, именно вот апартаментный комплекс, нам мы идем, находится вот в этом вот здании. Ну, на Новогинской народу, я так думаю, будет крайне мало сегодня, но выглядит она вот так. Хотя даже вот в дождь, смотрите, народ прогуливается. А мы с вами идем вот сюда сейчас. Мы, значит, поднялись. И здесь вовсю у нас происходит ремонт. Возможно, у вас возникает вопрос. Кто же этот седовласый мужчина, который постоянно на телефоне и все решает? Вот это Виктор. Наш руководитель отдела продаж. Он у нас гуру всех решений. Гуру помоганий. Гуру наставлений, мотиваций. Чего еще Арина, вон, Гуру? Вообще, руля на тебя нет. Так что сейчас, вот даже я ведь следую за ним, он сейчас все, все зарешает. Вот эта вот песня, знаете, кто? Да ладно, не кипишу, да ладно, я все решу, это вот про него. Да ладно, я все решу, да ладно, не кипишу, я не так Человек, который у нас все решает, освободился с телефонных переговоров. Расскажи, пожалуйста, цены, от а скольки начинаются, сколько сейчас стоит. Минимальная площадь 19 квадратных метров, максимальная площадь 49 квадратных метров. Цена на минимальная 14 миллионов. Цена минимальная за квадратный метр в зависимости от площади 550 тысяч. А что-то конкретное мы можем вот прям конкретное посмотреть? А я понимаю, так есть вид в сторону исторического центра, а. да, вот такие. А этот вот свободный, нет, вот этот вот апартамент с номером 58. Есть а, он? Апартамент с номером 58... Это 19,4 квадратных метра, как раз он, самая минимальная стоимость, имеет 14 миллионов рублей. Сдается он с мебелью, с техникой, своя управляющая компания, 30 на 70 работают. По расчетам этот апартамент будет приносить 7 тысяч в сутки по году. Ну, больше площади больше будут. То есть максимальный апартамент приносит 14 тысяч в сутки. Будет приносить? Да. Ну, по расчетам, да. но тем не менее как бы вид вполне себе неплохой, то есть это весь, это исторический центр города, если вот так вот голову высунуть нифига, тут дождь, конечно идет, но тут да, должна быть шпиль, нет, шпиль, видимо, с другой стороны у нас будет видно, но это вот улица Росфоровска Островского, то есть это прям конкретный центр города ну дождь, конечно, прям вообще сегодня нам не соблаговолит ничего, а давай посмотрим еще какой-нибудь средний апарт что-нибудь среднее по площади. Да. Вот я вот тут заметил, хороший, есть двухкомнатный. Видь, подожди, вот этот. А, они проданы. Я ищу именно не проданные сейчас сделаю. Че, запарковались? Слушай, ну это и жестко, и жестко это. конечно, блин, очень холодно. Я уже не помог. Но апартаменты, кстати, и это большие. Да. Такие а, прям, ну, в широкие, в центре Сочи. Так, Специалист спустя. по апартаментам. Просто, ну, он, он реально, вот, топчик по апартам, он очень хорошо разбирается в этой теме. Мнение, пожалуйста. Мнение первое. Цепляет локация, то есть центр города, центральная, главная пешеходная улица города Сочи, с выходом как к морю, так и к деловым центрам, это раз. Сами апартаменты, сам, ну сам комплекс, так скажем, торговый центр один из популярнейших, наверное, в городе, если не считать ну, ремонт, но опять же, берёмся к все. Соответственно, сами апартаменты, то есть если брать, площади достаточно большие, емкие То есть это полноценный, так скажем, под квартиру сделан для временного проживания. Соответственно, цена а, аренды увеличивается от этого, что это не просто номер, это большая площадь. Можно использовать и для ПМЖ. Можно и для ПМЖ, да, для тех, кому важен у него центр. Вот этого нет этого Вот этот апартамент самый большой, 46,5 квадратных метров. Он имеет две световые точки. Цена у него 550 тысяч за квадратный метр. Это минимальная цена в комплексе. А итоговая цена 25 миллионов 575 тысяч с ремонтом. Я считаю, что этот апартамент подключен. подключен. 25 миллионов. Вот у тебя как раз есть человек, который сейчас хочет что-то выгодное, действительно, в Сочи, в центре, с бюджетом 25. Мне кажется, что вполне себе неплохое предложение. Ну да, потому что он зонируется грамотно. Тут сразу договор купли-продажи получается узнать. Да, договор купли продажи, данные 500 тысяч. А здесь еще ипотека же проходит. Договор купли-продажи, ипотеки проходят любое условие, да, дистанционная сделка, любые условия. Только дожидаемся, пока завезут мебель, ее завезут в течение пары недель, уже мебель начнут завозить. И установят двери и ждут из-за того, что ну, произошли ситуации с нашими зарубежными партнерами. А, двери немного задержались на границе, но они едут и приступают к сдаче. Напоминаю, что собственно управляющая компания, расчеты есть, все есть. Центр Еще я бы хотел добавить, что мы не так давно с вами смотрели апартаментный комплекс Эмиральд с ремонтом. И я хочу отметить, что здесь дешевле, а ремонт лучше. Да, локации, ну, локации, в принципе, почти то же самое. Но полмиллиона за квадрат самое с учетом да. ремонта и мебели в центре города, но ну, аналогов, так скажем, у нас немного здесь. И при том, что это новое а, помещение, абсолютно новое, это, ну, с этой ценой это достаточно интересно получается. Согласен. Слушай, ну площадь прям очень, очень хорошая. Что есть очень... туда вставим кухня. И здесь у тебя туда встает кровать? Можем сравнить. Вот старый фонд у нас, Островского, 17. Вот честно, просто дом не помню. Так. Вот там 45 квадратов. По сути, она вот то же самое С бабушкиным про ремонтом? Бабушки, простите, но с бабушкиным ремонтом она стоит <с> где-то у нас... 370-380 за квадрат это низкий этаж. Если там она будет дизайн, ну с хорошим ремонтом, мы не говорим дизайнерский, с новым ремонтом, они там где-то 430-450. Вот разница, старый фонд, там нет никакого управления, это просто квартира. И здесь ремонт под ключ. Новая И мебель, компания, новая мебель. Вот. А вон ну, еще есть э, а, Росдальмар. Там дороже 500 за квадрат. 500. Даже там ну, где-то 600 за квадрат. И еще мы не так давно смотрели архитектор. Архитектор... Ну уже архитектор 800 за квадрат. Архитектор другого, конечно, формата. Там полностью все здание новое. То есть здесь у нас... Только часть здания сделана под апартаменты, там полностью другая концепция. Но, грубо говоря, вот вам разница. Архитектор за 800 сейчас и здесь за 500. Но с ремонтом, Еще с мебелью, с техникой. Такой момент, насколько различаются площади и планировки. Здесь мы имеем 46 квадратных метров. Напротив, есть апартамент 40 квадратных метров. Цена за квадратный метр также 550, но она абсолютно различается. На любой вкус и цвет есть э, планировка. Кому-то нравится одна световая точка, кому-то две световые точки. Но На самом деле очень хорошо тоже планируется, потому что вот эта часть уходит как кухня-гостиная. Здесь, я так понимаю, подразумевается, ну либо вы сами это доделаете перегородку, и у вас здесь полноценная спальня. Либо, наверное, по ролике... Это 40 метров? Да. Выглядит так, больше. Хотел бы заменить еще какие -то световые точки... А там, да, втыкни, вроде должно уже свет должен работать, по крайней мере в санузле он работает. Вот, вот это вот хорошее решение. Слушайте, ну смотрится действительно хорошо. и опять же, центральная улица города, главное. Вот она. И это же самая жемчужина. И еще один момент: в связи с тем, что я делаю ремонт у себя, вот этот цвет сейчас считается самым модным. Краска вот этого цвета, колеровка ее нигде не найдешь. Ее очень трудно колеровать каждый а раз А я не, Недавно промониторил рынок аренды долгосрочной. И вот в этом доме, вот на Вагинской 12, гармошка из знаменитая. Гармошка, да, это старый фонд. Знаменитая гармошка. Там значит 45 квадратов. А, тоже со старым ремонтом, сейчас стоит от 70 тысяч в месяц, со старым ремонтом. При этом стоят они ну, столько же, сколько здесь эти квартиры. Да, но не... там ничего не продается, не то что они стоят, там нельзя найти на, на, на продажу квартиру, не продается сейчас квартира здесь вообще. Короче, я резюмирую, что проект действительно хорошо подходит, если просто его вложить, в него деньги, и либо посуточно его сдавать, либо на длительную. То есть он что зимой, что летом, просадки не будет давать вообще никакой. Ну, потому что люди, да, сюда и зимой, и летом, они все равно там тыкают локацию рядом с вокзалом, рядом с центром Новогинская, Горького, вот эти все улицы, которые всегда им надо, чтобы вот все было рядом. Поэтому, да, это пешеходная улица. Сюда ну, здесь там плюс там. какой? Обычно у нас центр города, чем ближе к морю, меньше площадь. Правильно, здесь у нас очень позволяет жить постоянно. Здесь с детьми приезжать вообще прям. Не отдохнуть, ну, вот просто приехал, ты отдохнул на пляже, да, ты можешь здесь время проводить. Длительная командировка да, да. какая-то. Да, пожалуйста, без минус проблем. Блин, минус то, что здесь нигде не перепаркуешься, но здесь подразумевает то, что здесь вообще машина не нужна. Но в целом, да, с парковками здесь, конечно... Грустно. Грустно вообще. Но опять же, если жить в центре, то прилопчиться можно. Ну... Это как, ну, в принципе, и везде в Сочи. Покататься в пару кругов, и можно что-нибудь найти. Но без тачки здесь, конечно, лучше. Но у меня реально, ребят, вот я первый раз как бы в этом апарте, вот Витя сказал, что это 40 квадратных метров, не особо верится, что это 40. Такое ощущение, как будто это под 50. Mm -hmm. Потому что она очень длинная. Может, какой-то оптический обман, конечно, создается, но то, что это все и еще можно будет... Свет, стену, возможно, играет такую роль и освещение. свет еще, да. Мне нравится, что она не узкая. Вот в морской симфонии. Согласен. Помнишь в студии, да, вот есть там три квадрата? Они узкие, но там реально три метра ширина. Здесь ширина. Ну, метров, наверное, 5 Вот скажите мне, господа, вот мы сегодня с вами смотрим апарты Как из этого всего выделить лучшее? Вот мы вот реально смотрим разные апартаменты И каждый из них действительно хорош По цене, по расположению, они абсолютно адекватные Вот как выбрать из этого? Мы же еще два поедем с вами еще смотреть Смотря для каких целей, первые первое, цели Потому что ну, разные бывают цели. Вот кто-то, допустим, кому-то понравится плюс резидент, своей концепции на будущее, да, он будет больше приносить дохода, доходной а, билет, возможно, там дороже, если выбирать какой-то видовой там, средний этаж. Просто понравится управляющая компания известная, там концепция, самим приезжать отдыхать. Вот. А, этот, а эти, допустим, апартаменты рассмотреть можно как с точки прямо вот конкретного бизнеса, пассивного дохода, но и в то же время удобства локации, что здесь не нужна машина, что здесь все рядом. Ну, не нужны кому-то вот бассейны, там рестораны, кому-то нужна рабочая лошадка, чтобы она была в центре. Просто у каждого, наверное, разные цели. Вопрос потребности. Да, да вопрос потребности. Они все достойны? С лучшего здесь да. сложно выбрать, достаточно, да. потому что цели у всех разные. На вкус и цвет, как говорится, товарищ, нет. Мы просто сейчас выбираем... Просто сейчас люди могут подумать, что это ну, единственное, что есть. Нет, в Сочи много разной недвижимости и, ну, в кавычках, там, плохой, да, какой-то непонятный. Неадекватный, так скажем. Да. Есть апартаменты другие, но мы их почему-то, ну, не афишируем там, не снимаем. Ну, потому что их нет смысла снимать, потому что они неинтересны. Мы, когда люди сюда приезжают, мы им это показываем в сравнении, что вот есть вот это, а оно стоит дороже. А есть вот, допустим, вот эти объекты, которые мы снимаем. И на основании этого мы делаем как раз вот эту оценку и анализ. Выбираем, что снимать. Просто если мы будем снимать все подряд, то... Вот канал скачится в дно. Канал скачится в дно. Да. Вы, чтобы понимали, допустим, вариантов 50 апартаментов есть. Ну, там не 50-30. Из 34-5 30, только достойно внимания. У нас еще бывают экскурсии, когда камера не включается, потому что мы это просто класс. ездим, смотрим объекты, прям конкретно шлаковые. Для Машина. того, чтобы понимать, что ну, как бы за это, ну, вот это того не стоит. И вы просто этого даже на канале не увидите. Но мы их посещаем, мы ездим, мы смотрим. Ну, чтобы знать, Рене, Но понимать, да. потом, конечно, как мы выезжаем, материмся очень долго и громко, и едем на следующий проект. присутствует. Короче, я думаю, что вы понимаете саму концепцию, интерес. Если интересно, Артем, а ссылочки внизу, обращайтесь. Мы двигаем дальше. Погода классная, да? Погода отличная, просто шикарная. Приезжайте в Сочи, здесь тепло, но не но не в этом году. Нет, но ну шучу, конечно, будет тепло. Что-то просто сейчас плюс 10 как-то вот. Есть. Немножечко сбоит, да? Немножечко Сочи сбоит. И зима была не очень, но надеемся, что лето будет. И осень шикарная. Надеемся. Но дочь, конечно, уже просто надоела. Сейчас мы едем по одной из самых, на мой взгляд, красивейших улиц Сочи. Это улица Орджоникидзе. Такое благородное место. Здесь огромное количество парков, скверов, набережная. Дворец фестивальный. Дворец называется, правильно? Короче, концертный зал фестивальный. фестивальный. Вот здесь вот справа. Здесь у нас Хаят будет. Международный Олимпийский университет. И мы с вами едем в Верди. Верди находится по левой стороне, чуть-чуть подальше, прямо напротив Хаята. Ну, как вам улица? очень красивая причем она что зимой что летом выглядит практически одинаково но летом конечно она сильно зеленее осталось чуть-чуть и мы окажемся с вами воздух художественного музея а ровно за ним находится верты очень классно но мне вам правда очень нравится и мы просто приехали туда посмотреть едем точнее посмотреть они должны открыться со дня на день вот-вот-вот. но расскажи еще раз присвоено 4 звезды сейчас покажем даже вывеска есть только Это вот 8. проблема с парковкой здесь вот как обычно ну сейчас попробуем где-то встать как бы у самого верди парковка то есть но вот как мне сейчас пробраться к сожалению не очень понятно но здесь за углом есть платка и как вы видите вот есть огромное количество людей которые пренебрегают этими платными парковками хотя наверняка она будет еще сейчас полупустая Заворачиваем, значит, вот сюда. Проезжаем буквально 50 метров. И здесь у нас, вот под этим шлагбаумом, платная парковочка. 100 рублей час. Итак, я думаю, что там реально нет машин практически. Все свободно. Вот этот чувак меня знает. Он тогда подходил, говорит, вы, говорит, бложек на Ютубе снимаете. Я говорю, да, сейчас мы узнаем. Здрасте. Здравствуйте. Вы на сколько? Мы на час. Проезжайте. Менталитет вот людей такой, что лучше встать в три ряда, в 4, там перегородить всех, но ни в коем случае соточку не заплатить. Хотя пачка сигарет, мне кажется, стоит уже там за 200 рублей, да, наверное, где да. Это в этом духе. Эвакуатор стоит 5000 рублей, но лучше мы не заплатим 100, а потом будем искать и бегать, искать машину по городу. Да. пользуйтесь платными парковками потому что ну, они реально вот свободно значит вот верди про него есть большой видос на ютубе но сегодня мы приехали посмотрели вообще как все изменилось здесь как вы видите уже вывеска 4 звезды все уже присвоили и у ресепшн появился очень круто смотрится здрасте я помню вот эти апартаменты мы вам показывали что его можно купить полностью, сейчас я вам расскажу. Мы зашли вот. в апарт, который большой и это точно такой же вот как 80 с половиной миллионов рублей, шик, Блин. большая кухня-гостиная, здесь спальня Блин. и вторая спальня у нас вот в этой вот части. Ну это честно вот прям для себя вот брать вот отсюда кстати очень хорошо видно где мы находимся ну хаят я думаю вы все знаете ну, он кстати теперь каратом называется вывеску еще не поменяли идем ниже Идем смотреть обычная парт в общем у ребят 25 мая планируется техническое открытие но уже на 5 июня есть брони брони по 13 тысяч за ночь это просто как прощупывание но я думаю что здесь это будет стоить дороже мы в принципе с вами видим сейчас как делают места общего пользования выглядит все очень на уровне очень хорошо пойдемте посмотрим какой-нибудь готовый апартамент Извиняюсь. например вот такой мы в прошлый раз говорили вам что кухни будет совсем другого цвета и вот пожалуйста уже новое решение Смотрите, как здесь все интегрировано. Здесь, значит, у нас стоит стиралочка Маунфильд. Маунфильд у нас варочная поверхность. Здесь у нас маленькая, но посудомоечная машина. Здесь у нас холодильничек. Здесь у нас микроволновка. И вот такого размера, значит, сама по себе кухня-гостиная. В принципе, в прошлый раз очень подробно рассказывали, что здесь за покрытие, откуда мебель и так далее. И вот такого размера сама спальная комната. Но она здесь еще не разложена. То есть текстиль весь закуплен. Ребята готовят. Они уже отфоткали пару апартаментов. Так вот, на сегодняшний день минимальная цена здесь 28,5 миллионов рублей за 34 квадратных метра. Это, по сути, такой же номер. Но по нему можно хорошо поторговаться. Именно за оперативность. Там человек просто перекладывается в какой-то другой проект. Но мы не вникали. Просто сказали, что если сейчас быстро кто-то готов купить, то можно поговорить там о цене там в 27 с половиной. Короче, объект реально стоит своих денег, и самое главное, что он уже готовый, и 4 звезды в центре города с доверительным управлением. Ну, очень хорошее предложение. Реально, очень сложно, на самом деле, в сегодняшнем нашем видео выбрать что-то прям вот особенное такое. То есть все вот объекты, которые мы смотрим, они реально хороши, они реально стоят своих денег. Верди, вот у меня к нему особая любовь. Правда. Он очень мне нравится. Он очень эстетичный, очень правильный, тихий, уютный, клубный. Он просто кайф. Специалист по апартаментам. Ну что вам нужно сказать? Ну, по большому счету, выполнено это все достаточно интересно, качественно. Дорого, богато, при этом сам формат отеля имеет место быть. Почему? Потому что есть у нас пульма хаят. Брейвс, Меркур, да. Люди, у которых бюджет не, не входит, я имею в виду постояльцев, они идут сюда же. У кого хватает, они идут туда. Кому нужна именно локация, то есть это какие-то мероприятия в том же Хаяте, но бюджет не позволяет 20-25. 12 тысяч, пожалуйста. При том, что уровень, я думаю, он ничуть не хуже будет, чем Хаята. Единственное, в площади там, да, площади. там большие площади, там 60 метров, здесь, здесь, здесь как бы 34. Здесь порядка 35, да. Короче, ты одобряешь. В целом, да. Да, да, мне нравится. Ну, сама отделка, сам фасон, то есть, так скажем. Ссылочки внизу, обращайтесь. <свист> <свист> Я, правда, очень люблю Верди, мне он очень нравится. Это клубный такой отельчик, прям в центре города, с парковками совсем, ну, блин. Самое главное, что он полностью весь готовый, не нужно вообще заморачиваться. Вот мы только что общались за то, что люди хотят купить готовое, потому что заморочки с ремонтом в Сочи, они вообще просто гигантские. Да. Привести, найти нормальных людей, которые не занимаются какой-то хитрой. Если вы готовы платить и ждать, то ремонт можно сделать. У нас есть да, свои ребята. Вот у нас человек купил в архитекторе апартамент. И все шикарно. То есть, дизайнеры все согласовывают. Это ну, не реклама, я просто это рядом сейчас вижу. Просто он купил через меня. И сейчас я тоже вот, контролирую это дело. Ему все, его все устраивает. Но, вы понимаете, за качество и надежность нужно платить. То есть вам. За 20 тысяч квадрата никто да. сейчас ничего не сделает. Да. За 20 тысяч квадрат нет. Вы найдете, конечно, каких-то людей. и Они вам скажут, мы сделаем. Но вы в итоге потеряете и деньги, и ремонт будет сделан. Как это всегда бывает. Ну и эти 20 тысяч превратятся в 40. Да, от, а может и в 50. Да столкнуться еще да, от окупаемости, как мы обсуждали в центре то момент в том, что когда покупаешь стройку, либо апартамент без ремонта, то есть это уже там уже идем отталкиваться от окупаемости, потому что это инвестиция в ремонт. Это э, мы вложили деньги, ждем, пока это построится, то есть деньги не работают, деньги ждут. Ну, соответственно, прирост цены, все понятно. Здесь же без окупаемости, здесь получаем прибыль буквально с завтрашнего дня, то есть, ну, точнее 25 июня. 25 июня. 25 а мая. мая техническое а, открытие, а 5 мая у них. Ой, июня уже первые проводят. Ну вот, я говорю, начинаем зарабатывать 25 июня. Ну да, получается, пока идет сделка, и как раз тут сделка зарегистрируется, и вот сразу же начинается сдача. Все, пошел доход. Ну, время. Проверим шум изоляции. Так, вот мы сейчас стоим в апартаменте. Кстати, спокойно разговариваем, без криптов. Обратите внимание, сейчас открою дверь, какой будет шум. Я вот уже, меня уже не слышно наверное. А вот сейчас закрываем. Причем здесь пили от света, вот прямо здесь вот, под дверью. Да. Идем. А, а, а еще многие же привыкли жить в исторических а, центрах города своего. Многие. Почему центр Сочи? Ну, Потому не что это узконаправленный. Конечно, да. Родители. Кто это такой? Это часть направленного сегмента? Так что в любом случае зрительно это будет ломать. Что самое главное, сюда не стыдно привозить. Ну да, не, когда-то около хотят... Не приглашать потом гостей сюда, не стыдно. Не стыдно. Вот ты купишь, прикинь, у тебя в натуре, вот у, тебя, у тебя есть дети и жена, да, тебе нужен такой просторный парк в клубах. Здесь всего 45 апартаментов. Да. Многие покупали под объединение. Здесь в хозяевах, ну, 25 человек, грубо говоря. Ну, пускай будет 30. Парковка бесплатная внизу на 20 машин, на 20, да. еще придомовая на 10, вот тебе почти все, и причем на бесплатно все могут сюда в центре, спокойно приехать на машине, запарковаться. Слушай, ну платная парковка есть? 5, нет, я имею в здесь бесплатный хватит. А еще хватит. очень важно, что здесь недалеко медийное место. Кстати, я там понял, меди, Шикарные медии, шикарный ценник, фантастические очереди. Очень и, ну, кстати, я, родителя, тогда, да. я тогда стоял а в, это в, очень, в... это самый вкусный митин Сочи. Это мужчина, который уже.. Он имеет недвижимость, много где в разных странах и в нашей стране. Ему не важна доходность, ему важна локация, эксклюзивность, эксклюзивность вот, удобство. Хаят ему не понравится, потому что ну, хаят ну, там, огромный, а ему нужно, чтобы в центре тихо и такого клубного формата, чтобы он вот, ну реально по-домашнему приехал, вышел, вот тебе площадь искусства и в то же время у тебя большой апартамент в самом центре Сочи. Классическая история, так сказать. Это не какая-то здесь, не надо тут искать супер каких-то тех, технологических решений, здесь просто все со вкусом, гармонично и просто локации говорится сама за себя вот все, у меня все, ссылочки внизу это был мозговой штурм так что я конечно извиняюсь перед вами что у нас сегодня такой длинный обзор но я надеюсь он вам нравится и вы понимаете ход мыслей что мы Смотрим, когда сами, например, приходим на апартаменты. Мы изучаем, для кого это все будет подходить. И вот, ну, Верди, вот мы сейчас вышли вот просто представляете, вы идете здесь пешком у вас огромное обилие зелени, буду. то есть все исключительно пешком. Рестораны, барчики, набережная, школы, если хотите. Все здесь прям рядом есть. Ну, место, конечно, очень хорошее. Вообще, вот сегодня все апартаменты, они, безусловно, подходят под разный тип людей, под разные задачи. Но все они реально достойны внимания, они абсолютно адекватные. И у нас последний еще комплекс на сегодня, и на нем мы закончим, уже. Так что двигаем на него. Запарковали мы только что машину, это Курортный проспект. Здесь мы прошли по такой вот дорожке, и есть дырка в заборе. И вот здесь вот есть еще апартаменты, комплекс называется Курортный парк. Тут еще ребята говорят делают ремонты, Ну пока еще вся строечка идет. А по соседству у нас находится Покровский. Прикольная такая история, да, на входной группе. Ой, смотри, а здесь, готов, так. Так. А, здесь уже, с уже готовы Так. Да, да, да, здесь мебель уже завезли. Сейчас мы, значит, выберем здесь апартамент какой-нибудь... Ну, у мебель ну вот представим, что вот это мы рассматриваем. Минимальная цена 585 тысяч за квадратный метр 23 квадратных метра сдаются с ремонтом и с мебелью. 585 тысяч. А минимальная цена общая это какая? А общая цена минимальная 13 миллионов 455 тысяч. Ну, здесь вид получше, чем там. Вид, по сути, на территорию Покровского. Очень хорошие, кстати, окна. Они, по-моему, должны еще раскрываться полностью. Да-да-да. Блин, а как они открываются? А, вот а так вот. Короче, вторая створка открывается. Вид на зелень на территории Покровского. И это прям вот Светлана низ, низ, низ. Сколько еще раз стоит вид? 455 тысяч. Ну че? Да, но это, наверное, не этот апартамент, Чуть на первом этаже, я думаю. Не да нет, вроде да, этот я конкретный. Я сейчас за вот именно этот за конкретный. За конкретный. А, 13 миллионов? Да. Слушай, ну с ремонтом и с мебелью он сдается? А -а -а. ну, вообще, заявлено, да. Но так как здесь уже всплитка, ну, я думаю, что будет с мебелью, потому что я вот в некоторых номерах видел уже. А, завезли, да. да мы да, только заходили. Ее просто вот, не разнесли смотри еще. Смотри, стоят э -э котлы каждый момент. Тут цена проходная, на самом деле. Для места, для оснащения, для такого формата отеля вполне. Ну, такой маленький бутик-отель. Да, да, да. да. Ну, мебель вот, примерно. А, ну, вот здесь, здесь зеркальце, стиралочка. В целом, неплохо, да. Ну, да. Вшитая мебель. Кухня И, стоит. Цена, наверное, все без зоны приготовления. Почему? В смысле, думаешь, духовку отдельно надо будет стоять? А, нет, все, да, зона приготовления. Она стоит уже. Вытяжка стоит, значит, здесь будет установлена, да, установлена панель. Стандартный номер. Вот. Слушай, но ну, определенно он этих денег стоит. Вопрос, да. конечно, просто будет по управлению, насколько он реально будет качать. Потому что территории, инфраструктуры нет, здесь просто только место решает, и все. Да. Ну, в любом случае, имеет место быть этот апартамент и... Владеть таким апартаментом тоже неплохо в Сочи. Специалист? Место проходное. Ну, мое мнение, это все понятно. То есть, ну, в данном формате здесь и покупаем локацию на самом-то деле. Больше не проживание свое. Это именно доходность от того, что люди пришли, пошли искать себе инфраструктуру на пляж. нас на территорию соседнего отеля это спа, там, бассейн и все остальное. Ну, это нам все. Ну, за дорого сдаваться здесь не будет? Нет. Ну, здесь напротив цирка проспект Пушкина. Ну, может кто-то знает. Чтобы сразу ориентироваться, где мы находимся. А я уже Прям сказал. Прямо вот да. напротив цирка. Да, и на тут идти метров. 300. 6 минут пешком. Ну, это... Я ходил с Покровского, 6 минут пешком да. ровно занимает. Ну, и здесь еще плюс конкуренция у нас Покровский и Брис рядом. То есть, опять же, Покровский, он по объему предложения не маленький, прис ну соответственно тоже, поэтому будет конкуренция и опять же демпинг соответственно для привлечения. ну скажем так, здесь какой-то фишки концепции как в ну, ее как бы нет, территории нет, парковок нет, бассейнов нет, ресторанов кафе нет, но оно зато есть все как бы вокруг и до моря недалеко, наверное да, то что это светлана низкая. ну цена здесь по сути самая низкая, ну, цена из того, цена, что мы я считаю, что ценник пизо с ремонтом, квадратный метр с ремонтом, в в локации, природе, да. в случае, в Но в любом случае цена на за готовый апартамент с ремонтом хорошая. Ну с учетом ремонт. особенно стоимости сейчас на ремонт мебели, технику, как бы, ну да, вполне. В общем, господа, это был последний объект на сегодня. Мы потратили весь день для того, чтобы посмотреть именно апартаменты, которые выгодны для пассивного инвестирования, для пассивного дохода. Я надеюсь, что вам понравилось то, как мы это вам показали. Мы сами на самом деле кайфанули, посмотрели, потому что мы поспорили между собой, нашли какие-то ответы на вопросы, которые будоражили нас, возможно, ответили на вопросы, которые будоражили вас. И действительно, объекты, которые мы сегодня посмотрели, достойны внимания. Какие-то больше, какие-то меньше, безусловно, у каждого из вас будет свой вкус. Кто-то хочет купить для одних целей, кто-то для других целей, и все эти объекты под что-то подходят. Если что-то вам понравилось, то ссылки указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, и наши специалисты помогут вам разобраться во всем и сделать какой-то правильный выбор, закрыть вашу цель, которую вы преследуете. Также я рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал, потому что туда информация выходит сильно быстрее, и подпишитесь на нашу группу ВКонтакте. Вот, господа, ссылочки все указаны внизу в описании к этому видео. Обязательно поставьте этому видео лайк, подпишитесь на этот канал и расскажите об этом канале своим друзьям. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока!